И всем мощный привет дорогие мои друзья, меня зовут мистер дефект, добро пожаловать во Free Day Night Funkings И сегодня я, ребята, расскажу о топ 5 самых сложных модов по этой игре Конечно, сегодняшние моды будут не совсем такие сложные, но и не такие уж легкие Так что сегодня будет такой более-менее среднячок Но, если вам понравится данное видео, я обязательно сделаю вторую часть, в которой я расскажу о зарубежных модах, которые намного сложнее, чем Э, то что из популярных Так что надеюсь вам понравится данное видео Если так обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И что ж приступим к нашему топу И что ж ребята пятое место у нас занимает мод Мико Итак мод Мико у нас ребята добавляет э, 4 новые песни Но при этом первые 3 песни они довольно легкие Но вот четвертые это что-то просто ужасное Эм, я думаю, вы ли что она сложная. Да, несмотря на всю эту жесть, мод достаточно довольно очень красивый и при этом довольно более-менее такой легкий, если, конечно, не учитывая четвертую песню. Ладно, я думаю, мы с Микой разобрались. Давайте перейдем к следующему месту. Что же, четвертое место я, ребята, я решил отдать моду The X Event. Или же, как его называют в России, э, Чернильный Санс. В общем-то, данный мод, ребята, у нас добавляет целых две песни и двух персонажей. Один из персонажей является, является Чара, а второй является Чернильный Санс. Я думаю, кто знаком с вселенной Undertale, Тому и понравится данный мод. Ну ладно, что там по сложности. По сложности, ребята, данный мод довольно очень сложный. Наверное, подойдет для тех людей, которые любят хардкор. Я вот, например, один из этих. И мне понравился данный мод. Он довольно очень эпичный, красивый и довольно неожиданный. А неожиданный он в прямом этом слове. Ну или же, ребята, вот вам еще один неожиданный пример. Я думаю, вы поняли, что этот мод не настолько уж и прост. Ну что ж, ладно, давайте перейдем к следующему моду. Ну что же, почетное третье место я решил отдать моду или по-русскому Короче, ребята, данный мод добавляет у нас аж целых 4 уровня, и один из них секретный. Также добавляет секретный туториал, и при этом еще добавляет новый режим в игру, а именно режим Alt. В общем, одним словом, просто мод восторг. Ну что ж, ладно, с основным мы разобрались, а что там у нас по сюжету и по сложности? Ну что же, по сюжету нас встречает э, наш, скажем, Сорвента, который нам предлагает вступить э, в церковный клуб. Но мы отказываемся от церковного клуба, и она решает нас э, вызвать на дуэль. Э, вот и все. Вот такой сюжет. Ну а по сложности, ребята, первый уровень довольно простой. Второй уже немножечко потяжелее. Но вот уже третий просто дает о себе знать. Казалось бы, это все. Вот оно, третья песня, самая сложная. Но нет, здесь еще есть четвертая секретная песня, которую я уже упоминал. Итак, в общем-то, эта песня довольно очень сложная. Во-первых, там заменили место стрелочек кресты. Во-вторых, это все слишком быстро. И вот сами убедитесь, насколько это все сложно. Ладно, я думаю, вы поняли, насколько этот мод сложный. Я вроде все рассказал о, о нем. Так что давайте продолжим и перейдем ко второму месту. Ну что же, второе серебряное место я решил отдать моду Зерди. Мод Зерди сам по себе всего лишь имеет один уровень, но при этом он очень длинный и тяжелый. Да, ребята, вот такой мод. Простой, маленький и тяжелый. Ну что ж, ребята, давайте уже перейдем к первому месту. И, наверное, уже многие догадались, что это за мод будет. Ну что ж, ребята, вот и наше почетное первое место. Да, именно он. Мод Вити. Ну или же Уити. Как хотите его назвать. К сожалению, про мод я ничего не могу сказать такого. Потому что до меня, я уверен, прям проживали очень-очень много ютуберов. Много утвойщиков, так что просто не могу ничего сказать. Могу сказать, что одно то, что первые две песни легкие, а вот третье просто жопа. Да, ребята, вот такой сложный очень мод. Конечно, многие не согласятся со мной, но, по мне в этом топе он довольно очень сложный. Ну что ж, ребят, вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайк, также подписывайтесь на мой канал. Если что, ссылки на все моды есть в описании и так далее. Ну что ж, с вами был сегодня, как всегда, я, Мистер Дефект. Всем желаю удачи и всем пока.